Привет всем! Вы на канале Мистера Текро. В сегодняшней подборке я хочу поговорить о таком направлении в аниме, как выживание. Но не просто выживание, а выживание в играх. А перед началом просмотра подпишись на канал поставь лайк и не забудь оставить комментарий. Всем приятного просмотра! Выживание это очень интересное направление, как в аниме, так и в играх. А что будет, если их совместить? Об этом мы сегодня и поговорим. Первое аниме в данной подборке дневник будущего. Аниме в жанре action, сверхъестественное триллер, психологическое сёны. Аниме не новое, оно вышло в 2011 году. По сюжету, Юкитеро Амана Узнает, что его мобильный телефон может предсказывать будущее. И с этой удивительной силой приходит еще и странная игра. Сила предсказания, дарованная богом по имени Дуэсэкс машина, настраивает других людей, обладающих этой силой, друг против друга. Устраняя других, человек получает шанс стать новым богом времени и пространства. Это аниме? сочетает в себе захватывающие психологические и жестокие темы. Это может быть странная установка, но это несомненно интересное аниме в этом жанре. Следующее аниме, которое хотелось бы представить это Страна чудес смертников. Аниме в жанрах Сёнэн экшен, Ужасы Фантастика сверхъестественное. Аниме, как и предыдущее, начало выходить в 2011 году. Еще до начала этой истории огромное землетрясение опустошило большую часть японских земель и практически уничтожило Токио, погрузив три четверти города под воду. История переносит нас на 10 лет вперед к Игораши Ганты, казалось бы обычному скромному мальчику, учащемуся в средней школе префектуры Натальи. А Гана. Выживший в том ужасном землетрясении, он ничего не помнит о трагедии и живет нормальной, спокойной жизнью. Но все меняется в тот день, когда какой-то человек, весь в крови, влетает в класс Ганты через окно. С безумной ухмылкой красный человек вырезает весь класс, но вместо того, чтобы убить и Ганту, тот внедряет ему в грудь красный осколок кристалла. Спустя несколько дней после резни, Ганта оказывается единственным подозреваемым. И после подозревания Быстрого суда его приговаривают к пожизненному заключению в стране чудес смертников. В частной тюрьме, похожей на парк развлечений. Третьим в подборке оказалось аниме «Проект по воспитанию девочек-волшебниц». Аниме в жанре экшен, фэнтези сверхъестественное, триллер. Сюжет «Проект воспитания девочек-волшебниц» это невероятно популярная онлайн-игра, превращающая своих игроков в реальных волшебниц с шансом 1 к 10 тысячам. Девушки, которым посчастливилось получить магическую силу, должны выполнять ежедневные задания для сбора конфеток и повышения рейтинга. Но одна Однажды администрация неожиданно объявляет, что волшебниц стало слишком много, поэтому они будут сокращены вдвое, теперь занавес будет поднят, начинается безжалостная и беспощадная игра на выживание между 16 волшебницами. Переходим к следующему аниме Бокурано. Аниме в жанре сейнен, драма, фантастика, меха психологическая. Самостоятельные занятия во время летних каникул приводят группу подростков на берег моря, где они они обнаруживают, что пещера, известная всем местным жителям, куда глубже, чем всем казалось. В глубине пещеры дети натыкаются на очень подозрительное помещение, заполненное компьютерами и удивительного обитателя прибрежного грота, Какапелли. В прошлом программист, работавший над принципиально новой игрой, в которой огромный боевой робот должен защитить Землю от инопланетного вторжения. Он убеждает юных искателей приключений принять участие в Тестирование игры, после чего они все просыпаются на берегу в полной уверенности, что произошедшее лишь сон. Несмотря на подозрительное сходство этого аниме со всеми остальными мехасененами, стоит отметить, что герои данного аниме в первую очередь берутся решать свои проблемы. У них свое представление о мире и волю случая, получив в руки столь опасную игрушку. Им нет дела до остальных. 15 ребят которые знают, что являются смертниками, как именно они решают поступить, за этим нам и предстоит наблюдать. Последнее аниме в данной подборке, на мой взгляд, это шедевр в аниме про выживание и игры. И это аниме... Doom, или по-другому взрыв аниме в жанре сейнен экшен фантастика психологическая немного о сюжете мечты сбываются и парень рёта сакамото полностью оценил иронию данного выражения ведь что у него было в реальной жизни да почти ничего Ни работы ни друзей ни девушки он сидит на шее у матери и постоянно играет в онлайн игры и там в этих играх все по-другому рёта входит в топ рейтингов игроков Японии онлайн-игры Птум. И однажды, молодой человек, которому надоели все проблемы реального мира, просто захотел убежать туда, виртуальность, и уснул. А проснулся уже на тропическом острове с осознанием того, что он как-то попал в игру. Плохие новости. Первый же встречный попытался убить его. Причем, видимо, он не один здесь такой псих. Хорошие новости. Мечты действительно сбываются. И теперь Рете придется советовать всем этим разбираться. Ну вот и все. Вот такая интересная подборка аниме у меня получилась. Смотрите хорошее аниме. А с вами был мистер Текра. До скорого.